Уверен на 100%, что каждого из вас интересует такой вопрос, как отличить ложь от правды. Довольно сложно, если нет опыта, довольно сложно, если нет какой-то информации полезной, которую вы могли бы использовать для анализа. Согласен. Но немалую роль играет доверие человека и его скептицизм, либо, можно сказать по-другому, недоверие, да? осторожность, предусмотрительность. Но это такие достаточно бытовые моменты. Есть ложь, которая преподносится нам под видом правды на уровне государства. То есть, такая, скажем, глобальная ложь, масштабная ложь. Вот, наверное, на нее я хотел бы сейчас обратить ваше внимание. А потом, если вам будет интересна такая тема, я уже разберу в частном порядке, как можно ваших близких людей уличить во лжи. Так вот. Любая ложь, она имеет подоплеку. Любая ложь, она имеет характерные особенности. Одна из таких особенностей – это значимость. Если, предположим, вам кто-то говорит, что он занимается каким-то важным делом, очень важным делом, но при этом вы видите, что он этому делу уделяет малое внимание и доверяет это дело своим каким-то нерадивым партнерам, тем, кто не является профессионалом, весьма хаотичный образ жизни ведут, и люди, скажем так, прямо безответственные, то вы можете предположить, что человек, который доверил таким людям это дело, он либо слабоумный, ну, понимаете, да, недоразвитый, либо он делает это преднамеренно, понимаете? Выходит так, что профессионализм тех людей, которые участвуют в каких-то конкретных делах, он определяет уровень правды или уровень лжи. Я сейчас поясню вам. Возьмем гипотетическую страну и возьмем гипотетического главу государства, президента. В стране есть отрасли, есть направляющие. И вот мы видим, как есть какая-то важная отрасль, важная промышленность. К примеру, медицина или космонавтика. Да? Ну, к примеру, или может быть там тяжелая промышленность в и мы видим что глава государства ставит на должность управляющего данной промышленностью глупого и нерадивого человека у которого нет никакого не только опыта в данной сфере он в принципе из другой сферы был поставлен на это место скажите пожалуйста станет ли разумный хозяин преднамеренно Ставить на то дело, которое для него важно И то дело, которое имеет Огромное значение для него Ну, в частности, там для государства Человека, который не имеет никакого отношения к этому делу Человека, который пишет стихи, там, поет Вместо того, чтобы заниматься непосредственно своими обязанностями Мало того, что человек не профессионал Вдобавок ко всему, он ведет себя как клоун Понимаете, да? Точно так же... Все это касается и новых технологий, нанотехнологий, каких-то новых открытий, достижений в науке. Если, предположим, поставить повара на управление данной отраслью, как вы думаете, важна эта отрасль для того человека, который поставил этого не радио, не непрофессионала, мягко выражаясь, на данное направление? Все очень просто, понимаете, если, если мы хотим определить преступника в преступлении, да, дедуктивным каким-то методом, то в первую очередь мы будем искать выгоду, мы будем искать того, кому это выгодно. То есть финансовая составляющая, финансовый след, он всегда имеет место быть. И у меня, когда я вижу какие-то направляющие, вижу какие-то отрасли и вижу, что руководят ими совершенно левые люди, совершенно не понимающие в том, чем они занимаются. Но при этом с экранов телевизоров я слышу, что эта отрасль исключительно важна, что она такая прям значимая для государства, для ее авторитета, для внешней политики и прочее, прочее, прочее. То ответа здесь может быть всего лишь два. Первое это то, что глава государства идиот, раз ставит таких людей на такие места. И второе... То, что это элементарный заговор с целью обогащения. То есть тут всего-навсего алчная, корыстная составляющая. Мы видим отрасль, которая по факту не важна, которая по факту не работает, либо она преднамеренно и целенаправленно уничтожается. И на этом просто пильт бюджет, просто ворует деньги. Понимаете, все составляющие, они, как правило, лежат на виду. Если мы обратим внимание на того же гипотетического главу государства, гипотетической страны, очень не хочется в последнее время называть фамилии и названия, вы же понимаете, то мы сразу же увидим, кушать этому человеку готовят исключительно профессионалы, охраняют этого человека исключительно профессионалы, транспортные средства для него собирают, делают тоже профессионалы, одежду шьют и многое, многое другое. Все то, что касается высокого качества, эти люди, они выбирают всегда, выбирают для себя, потому что это важно. Они никогда не позволят использовать в своих целях для себя, для своих каких-то потребностей, не профессионала, гнилого человека. Человек, который совершенно не разбирается в этом, и, ну, они же не поставят портного готовить себе еду, правильно? Или повара шить себе одежду. Это очень простые вещи. Почему я обращаю на это на все внимание? Потому что мы раз за разом сталкиваемся с тем, что пропаганда промывает мозги людям. И люди не в состоянии элементарные вещи понять. Когда им говоришь, что это ложь, что, там, к примеру, медицина не развивается, космонавтика не развивается, там, промышленность не развивается, они говорят, ну как, ты что, выделяются такие деньги. Смотри, какие программы проводятся, там вот обозначили на будущую пятилетку, там прочее, прочее. И ты задаешься вопросом, странно, но тогда для чего они идет поставили у руля данной отрасли? Они разве не понимают, что он ее уничтожит? Простой вопрос, правда? Но человек с промытой головой, с промытыми мозгами, он не задается этим простым вопросом. Ну, видимо, все-таки я был прав, вокруг нас 95% идиотов. Хотя некоторые мне писали 99,9. Да, даже такое может иметь место, если мы посмотрим в тренды YouTube. Поэтому обращайте внимание на то, что происходит, обращайте внимание на второстепенные какие-то моменты, анализируйте, собирайте информацию. Ну и на самом деле, вот это то, что лежит на поверхности, это казалось бы простые вещи, но мы почему-то на них не обращаем внимания, не придаем им никакого совершенно значения. Вы поверьте, ложь, она, как правило, потому сильно и воздействует на людей. Потому что, как правило, извините за каламур, как правило, она лежит на поверхности. Есть такая поговорка очень интересная. Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на самом видном месте. Примерно так же работает и, по примеру, с ложью. Система, схема. Если ложь будет открытая, и, может быть, даже сдобренная капелькой правды, которая подается в самом начале, а потом накидывается сама ложь, то ложь заходит человеку исключительно легко, и он не сопротивляется ей. Ну, а учитывая то, что, несмотря на огромное информационное поле вокруг нас, мы все равно продолжаемся оставаться идиотами и не занимаемся самообразованием, ведь я помню, как интернет появился, и все думали, что трендец это кладезь знаний, это вообще это сокровищница, Теперь мы будем такие, блин, мы получили доступ к такому количеству информации, к такому количеству знаний. Во что в итоге превратился в интернет? YouTube там и многие другие порталы. Помойка? Я не знаю, наверное, уже больше половины информации там. Это просто мусор, это просто какая-то ерундистика. Извините за такое странное слово. Что-то вертелось. В итоге мы видим, что мы сами превратили... Да, ну, как бы, что, что говорить, хлеба и зрелищ кричала толпа всегда, во все времена, и толпа это получает, глядя на тренды, мы это видим, люди, извините за выражение, хавают, жрут такую бессмысленную информацию, такую пустую информацию, которая на поверхность, просто вот даже, даже на поверхности если посмотреть сверху в набросок, то любой разумный, ну, хоть каплю мыслящий человек, он поймет, что это ложь, что это фикция, что это ширма, что это обман. Но нет, люди хавают, им нравится яркая картинка, которая накидывается для зрительного восприятия как визуализация, звуковое, какое-то оформление и прочее, прочее. И мы и любой текст готовы сожрать под это, любую информацию, любую тему, воспринимая ее как правду, и нам это нравится. Обычные разговоры, такие как мои, к примеру, они людям не заходят, они... меня слушают только люди разумные, те, кто хотят получить какую-то информацию, как-то расширить свой кругозор, Мышление свое как-то развить хоть капельку, хоть немножко. И то, что, предположим, у них нет, я отдаю им со своей колокольни. Да, понимаю, согласен, но я призываю вас проверять, и мои слова в том числе. В общем, не буду затягивать, суть видео, я думаю, вы поняли. Отличить в масштабе, именно масштабную ложь от правды, на самом деле не сложно, потому что существует очень много второстепенных факторов, которые... И фактов в том числе, которые можно сопоставить и провести параллели, и вы поймете, что тут вам лгут. Но это очевидно. Мне, кстати, много пишут всяких идиотов. Я сказал, что в конце 19-го, начале 20 го века антибиотики появились. И мне какой-то мудил написал, причем с такой уверенностью, что я неучто, я безграмотный, что. Вот, в годы Великоотечественные, погибали люди пачками, что ты несешь чушь, муру, антибиотики появились намного позже. Я думаю, блин, неужели я такой дебил? Да вы что? Открыл информационные порталы, стал рыться в информации, сверять, думаю, ну вдруг я действительно ошибся. Не, у меня такая странная внутри сомнительная какая-то. Я посмотрел, ну, ничего удивительного, я был прав. В 910 году был выпущен первый антибиотик в промышленных масштабах. А разработки, как я и говорил, велись где-то с конца 19-го, начала 20-го века. И вот в самом начале 20-го века они... они появились. Так что... не верьте, мой призыв, ни мне, ни кому-то другому не верьте. Слушать, слушайте, прислушивайтесь, но делайте всегда выводы сами, анализируйте, собирайте информацию. Ну не будьте вы такими тупыми, ну, не, не, не позволяйте вами управлять, не позволяйте, чтобы у вас реально вот как собачку, как, даже как барана, как овцу на поводке тащили на убой куда-то, использовали как сырье, как фермеры используют животных, но там хоть какое-то чувство есть, там есть забота, там есть еще что-то, а у нас же нас просто используют, нас просто выбрасывают в мусорку. Это попользовались и выкинули. Я даже не знаю, с чем сравнить из общественных э, связей, на что это больше похоже. Это скорее как отношение, действительно, э, дрессировщика со зверем, что ли, с каким-то. Который вот поиздевался, поиздевался, ресурс использовал и выкинул его к чертям собачьим. Или скормил другим животным. Наверное, так и происходит. Не верите. Проявляйте сомнения. Проявляйте скептицизм. Проявляйте, я не знаю, как-то мозги включайте, используйте. Обманывают нас. Постоянно, регулярно и вокруг. И они не остановятся. Я думаю, что эта ложь она будет расти прирастать все больше и больше. Можно очень просто сопоставить и понять, где вас обманывают. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!